Дмитрий Росиненков, генеральный директор Агнеза, Санкт-Петербург. Я надеюсь, я не ошибся, не вымени фамилии. Добрый Совершенно день. верно. Меня зовут Дмитрий, я представляю компанию Агнеза. Это российский производитель сертифицированных огнезащитных материалов, используемых, применяемых для, использ... для обязательного использования в строительстве при строительстве зданий и срушений. Интересная штука. А вот как обывателю, который не погружен в строительство, это спецсоставы какие-то обрабатываются, строительные материалы? Да, конечно. Если у вас есть деревянный, например, дом, ага. да, то э, представьте себе ситуацию, когда у соседа загорелся вдруг дом. Не сильно хорошая ситуация. Не сильно хорошая ситуация, но э, такое, к сожалению, бывает. И э, в такой ситуации, если ваш дом обработан, качественной огнезащитой, я подчеркиваю, качественной огнезащитой, то есть вариант, что огонь на ваш дом не перекинется. То есть наши э, материалы, они препятствуют распространению огня. То есть вы покрасили ваш дом, ваши деревяшечки нашей красочкой, у соседа горит дом, расстояние до дома, к примеру, там 6 метров, да, э, риск, распространение огня, что он перекинется на вашу постройку, резко снижается при использовании наших материалов. А в квартире так можно? Квартиру так изнутри покрасил и все, и ты в коконе. В квартире так можно, но у вас очень много соседей в квартире, да, и вот есть у нас, например, такой продукт, как противопожарная муфта для фановой трубы. То есть, если вдруг у вас внизу произошел пожар, у соседей снизу, да, в туалете. В туалете есть фановая труба, пластиковая. Она прогорает, даже если производители фановых труб заявляют вам, что э, наши трубы не горят, она по-любому прогорит, а плавится, упадет вниз. И пламя через отверстие освободившееся пойдет к вам наверх, загорится ваш туалет, от него загорится, есть вариант, что загорится вся квартира. Так вот мы делаем противопожарные муфты, которые у вашего соседа обязательно к установке на каждом этаже, Наша муфта при пожаре э, начинает расширяться, образуя плотный пинакокс, блокирует отверстие и не дает пламени пройти к вам в квартиру. Ну То есть есть интересные решения для домашнего использования в том числе? Ну, в основном это, конечно... Э... Это на предприятиях, скорее всего, да? Ставится? Нет, это не на предприятиях, это обязательно к установке в любых жилых домах, на любых объектах. Есть 123-й федеральный закон, есть 043-й технический регламент, который обязывает к установке того или иного противопожарного оборудования, используемого тех или иных противопожарных систем. Но это к новому фонду, который строится. Да? Или в старых не, точно не так же В старых точно меня... так же есть общие требования ага. к незащите, которые должны применяться в любых, а а на применя... любых а объектах. А как, как новых, так и старых. Вот, Например, я приведу пример. Да. Есть, э, в Апсковской области есть музей-усадьба Римского-Корсакова. Этим летом она сгорела. Мы потеряли объект просто культурного наследия. Почему сгорело? Потому что проводились кровельные работы с использованием открытого огня, и кровля вспыхнула и загорелась просто как спичка, как сухая солома. По документам этот объект был обработан огнезащитным материалом, то есть пламя не должно было так распространиться. То есть, может быть, могло где-то быть возгорание, но его должны были потушить без проблем. Но вспыхнуло так, что... Потушить было невозможно. Начинаем разбираться, почему это произошло и понимаем. В открытом доступе есть документы о проведении тендера. И вот тендер на обработку больше 5000 квадратных метров на 18 объектах, расположенных по всей Псковской области. Этот тендер был выигран за 88 тысяч рублей. То есть по факту получается, что этот объект обработали за 17 рублей квадратный метр. То есть из чего мы можем судить, что да просто приехали, люди подписали документы, что обработку сделали, и вот вам результат. Мы потеряли объект культурного наследия. То же самое может произойти не только с объектами культурного наследия, а с любыми другими строящимися объектами или уже действующими объектами. И речь идет... Не просто о том, что подписать документ, не просто о том, что надо обработать. Да, речь идет о реальной э, опасности жизнедеятельности человека. То есть на этих объектах находятся люди. Мы все помним э, громкие пожары, такие как хромую лошадь, да, такие как зимняя вишня. Люди получили, ответственные люди, собственники получили реальные сроки по 14 лет колонии. Нам бы никому не хотелось оказаться на их месте, поэтому я всех призываю э, просто подумать об огнезащите, о качественных огнезащитных материалах, что нельзя так делать, что просто подписать документы и не делать никакую огнезащитную обработку. Ну, абсолютно с вами согласен, потому что вы, скажем так, по роду профессиональной деятельности близко к животрепещущей теме, да, о которой никто не хочет думать, а потом поздно. У нас же пока гром не грянет, мужик не перекрестится, и пока у тебя что-нибудь не сгорит, ты об огнезащите никогда не задумаешься, ведь верно? Ну, это традиционная история для государства российского, и все-таки в современных реалиях меняется ли подход у людей? Подход меняется, ужесточаются требования, ужесточаются требования ведется работа. Мы э, в большинстве случаев имеем дело, допустим, с инспекторами, которые принимают объекты, и которые даже не знают о том, что может стоять, что должно стоять на этом объекте. То есть, э, что то муфта, а что это такое? Вот противопожарная муфта, о чем я говорил. А что это такое? Инспектора даже об этом не знает. Мы ведем над этим работу, мы проводим какой-то ликбез, работаем с застройщиками, чтобы наши муфты проверяли, отжигали хоть как-то, хоть делали какие-то испытания, прежде чем поставить. Потому что вот очень много контрафакта, когда вроде как есть сертификат, есть противопожарная муфта, но по факту она не, не работает так, как должна сработать. Она расширяется, но не в достаточной степени, недостаточно быстро. И все это очень требует специального То есть по подхода. большому счету деятельность вашей компании это для бизнеса и уже через бизнес, соответственно, ну через соблюдение всех законодательных обязательных норм уже к населению. Или у вас есть решение для физлиц населения? Нет, ну я еще раз говорю, да, мы работаем B2B, но у нас есть решение, например, если у вас есть дачный участок, сосед ждет рядом траву, есть как бы, опасность, что ваш забор загорится, он деревянный. Покрасьте забор нашей краской, она слегка вспучится, но не загорится. Ваш забор останется цел, потом просто шкуркой пройдетесь, очистите пинококс, который образовался, покрасите его заново нашей краской, и все у вас будет в порядке. Огонь не распространится. Я, я имею в виду о том, хорошо, вот у меня есть дача, я решил пойти за краской. А куда иду? К вам на завод, в какой-то магазин, заказываю по интернету. То есть вот одно дело... Без проблем. Даже наши продукты есть во всей инструменте, как защитить. Вы просто набираете в поисковике, как защитить дачу. Наверняка там выскочит вам Агнеза. А в Крыму вы как представлены? В Краснодаре у нас есть представители, которые представляют наши интересы и в Крыму тоже. Ну, а здесь на мероприятиях делового характера традиционно или первый раз? А, ну это первый форум, который проводится в Крыму, мы здесь а, первый. Ну, рад, рад приветствовать здесь вас тогда. Да, мы как бы регулярно с коллегами, соотечественниками посещаем ваш регион, очень. Очень-очень нравится нам этот регион. Каждый год регулярно мы видим, как регион растет, как развивается, сколько строек у вас проходит. И мы надеемся, что все-таки пренебрегать огнезащитой никто не будет. И все нормы и правила будут соблюдаться для того, чтобы не было новых пожаров, новых жертв и новых материальных порчи имущества. Ну... Только хотелось бы, чтобы оно так и было, и с вашей помощью, надеюсь, будет еще эффективнее. Да, и чем больше нас народу услышит, тем будет эффективнее. Большое спасибо. Согласен. Ну а вам спасибо где-то еще в том числе за то, что ликбез, да, с одной стороны, это инструмент рядом с бизнесом, но с другой стороны, вот такое образование, оно, я думаю, просто нужно. Как бы иногда для того, чтобы послушать и завтра сделать правильно, даже если сегодня это не надо. Верно. Спасибо. Благодарю вас. Хорошая работа на форуме. Спасибо.